Лучшая женская сумка «Поцелуй». Сочет эксперт. Красивая сумка на три отдела. В базовом цвете. И красивый серый тюбор. Смотрите, какая красотка. Сумка российского производства. Фабрика «Мисс Бэкс», город Новосибирск. Красивое сочетание «Неправда». Базовый черный также с оттенком какие-то коричнево-рыжего не принципиально, но создают акцент аксессуары, крупные аксессуары делают погоду для нашего образа. основной базовый цвет серо-голубой в отделке идет синий, и здесь серый, темно-синий, серо-голубой, вот такая красотка Красивый серый шапка-тюрбан. В шапке тюрбани вставлены легкие металлизированные нити, что придает ей особый изыск и небольшой блеск при попадении на солнышко или на свет. Сумочка на три отдела, механизм поцелуйчик. Мягкая форма сумки и три отдела позволяют сумке быть очень комфортной и вместительной, можно положить туда много всяких нужных для нас мелочей? Маленькая сумочка, у тебя в руках, что это за сумочка? В твоих руках сердцу стучится теплее и веселей, мысли кружат в голове моей. Что же скрывается в сумочке твоей? Что за чудес? Вот так шапка-тюрбан преображает нашу внешность. Что же не хватает? Ах, да, добавим аксессуары еще. Сережки. Ну как? Вроде неплохо получилось. Сколько возможностей вариаций для серого. Огромная цветовая гамма. Радуйте себя, девочки. Балуйте. Сумок много не бывает. Стильно не значит дорого. Наши аксессуары, особенно крупные головные уборы в данной ситуации, шапка, тюрбан и сумка, сразу дают тон, образу и стиль. Цена тюрбана 1100, сумка 1800. Моим подписчикам скидка 10%. Отнимайте от этой цены. Подписывайтесь, пишите комментарии, это очень важно для роста моего канала. Люблю вас, здоровья вам и вашим семьям. Ваш сумчатый эксперт.